Российскую авиакомпанию охватила рекордная череда аварий после западных санкций. В начале 2023 -го года в российской авиаотрасли продолжились череда происшествий. За неделю с небольшим произошло как минимум 7 инцидентов с участием самолетов. С Сперва, 5 -го января, борт авиакомпании UTR, вынужденно приземлился из-за неисправности системы кондиционирования. Он выполнял рейс из Тюмени в Новую Рингой. На следующий день произошло еще два авиапроисшествия. Сначала самолет Азурэйр, летевший из Новосибирска в Таиланд, вынужден вернулся в аэропорт из-за повреждения лобового стекла. Борт вылетел в частную Ночь, а вернулся только в 7 утра. На нем находилось 263 человека. Позже, в этот же день, пассажирский самолет компании Red Wings, летевший из Казани в Екатеринбург, вернулся в аэропорт после взлета из-за неубранного шасси. На борту находилось 87 пассажиров и 5 членов экипажа. Череда происшествий продолжилась и 8 января в аэропорту Перми самолет авиакомпании Победы вынесло с взлетной посадочной полосы. Во время начала разбега для выполнения рейса в Москву судно понесло влево с взлетно-посадочной полосы прямо в снег. Экипаж принял решение прервать взлет-борт части. Выкатился за пределы, полосы. Пассажиры не пострадали, судно также не получило повреждений. А 9 января 4-летнему Airbus A320 Neo в компании S7 Airlines не удалось долететь до братска в Москву. Он совершил вынужденную посадку в Казани после четырех часов полета из-за неисправности туалетной системы. В 22 году в РФ произошло больше 130 происшествий с участием гражданской и военной авиации. подсчитала издание «Новые известия. За год крушения потерпели 28 судов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокольчик и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.